В Казанском федеральном университете разрабатывается подземная технология облагораживания тяжелой нефти. Данная технология позволит увеличить нефтеотдачу на одном из крупнейших месторождений Кубы. Суть заключается в том, что вместе с тепловым воздействием на пласт, который часто применяется для добычи тяжелых нефтей, добавляются специальные добавки, называемые катализаторами, и эти добавки позволяют прямо внутри пласта уже начинать переработку тяжелой нефти. Технология внутри пластового облагораживания нефти будет использоваться методом каталитического акватермолиза. Катализатор незначительно усложняет технологический процесс, но экономический эффект гораздо выше. Катализатор обеспечивает помимо снижения вязкости за счет тепловой энергии, также химическое преобразование, гораздо более глубокую степень преобразования тяжелой нефти, более, большую степень снижения вязкости и повышения отдачи. Данная технология является абсолютно безопасной, так как все токсичные элементы не выносятся с нефтью, а остаются внутри пласта. Плюс этой технологии, что мы процесс переработки ведем уже в пласте. А за счет этого мы оставляем все те токсичные элементы, которые содержатся в нефти, тоже там. Фактически у нас происходит деметаллизация, обессеривание нефти, то есть на самом деле эта технология, даже с точки зрения экологии, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими. Разработки Казанского федерального университета повысят эффективность добычи тяжелой нефти на одном из крупнейших месторождений Кобы, а также позволит сделать это с наименьшими затратами. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюс.